Всем привет, это рубрика «Это интересно», и с вами я, Настя Гдунова. Сегодня у нас в гостях Юлия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте, Настя! Очень рада быть сегодня у вас в студии. Юлия Кузнецова, основатель Международной академии личных инвестиций и президент Ассоциации финансовых инвестиционных советников фондового рынка. Юлия открыла свой бизнес, пройдя успешный путь финансового директора в крупных компаниях. Она получила 7 образований в сфере финансов, в том числе MBA. Она обладает аттестатами Центробанка и входит в реестр его инвестиционных советников. Кроме того, у нее есть образование профессионального коуча и супервизора Московского института психоанализа, лицензия на образовательную деятельность, помогатель людям разбираться в теме инвестиций, вот миссия Юлии. Дорогие телезрители, из этого выпуска вы узнаете, как сохранить и приумножить свои денежные средства и как не поддаваться панике. Юлия, дайте совет людям, как спасти и приумножить свои денежные средства, ведь сейчас очень непростая ситуация, кризис, санкции, что вы можете посоветовать? Действительно, ситуация сейчас непростая и люди очень переживают о том, как же сберечь свои денежные средства, как сохранить все накопленное и вообще что делать с деньгами. И ситуация на сегодняшний момент очень сильно отличается от всех тех трех кризисов, которые я сама лично пережила ранее. Что можно сказать? Конечно же, основное на сегодняшний момент – это диверсификация своих капиталов, своих сбережений, и нужно к этому подходить основательно, но вы должны четко понимать, что вы сами хотите лично. Одно дело, когда у вас Отложенная подушка финансовой безопасности. И она обязательно должна быть в рублях и лежать дома, как то ни странно звучит. А другой момент это ваши накопления или сбережения, которые вы хотите приумножить. И вариантов на самом деле масса. Все зависит от вашего. Так называемого риск профиля, как это не глупо звучит, но каждый человек обладает определенным уровнем риска, который он готов вложить в свои сбережения для того, чтобы эти сбережения давали ему определенный бонус в будущем. И на текущий момент, наверное, один из самых безрисковых способов сохранить и немножко да, приумножить свои денежные средства, это просто типичный вклад в банки. Но важно понимать, что ваши вклады застрахованы всего лишь на миллион четыреста рублей или для кого-то даже эта сумма кажется достаточно большой. И в случае чего, если что-то произойдет с банком, то именно а, вы эту сумму получите в качестве застрахованной. Ну а дальше больше. Это инвестиции в фондовый рынок, инвестиции даже в криптовалюту где-то, инвестиции в недвижимость. Но чтобы в этом всем разобраться, нужно потенциально разбираться. Поэтому а, основное вы должны иметь финансовую подушку безопасности, которая должна составлять примерно 3-6 месяцев вашего прожиточного минимума. А далее уже эти сбережения нужно инвестировать, откладывать, и от этого уже зависит, какой у вас риск-профиль, да, то есть на какой риск вы готовы пойти и сколько вы хотите заработать. Юлия, какие советы вы можете дать нашим телезрителям по развитию финансовой грамотности? Настя, ну что такое финансовая грамотность? Это, конечно же, определенный уровень знаний, которым должен обладать каждый человек. И, наверное, нужно обучать его этому, можно сказать, самого маленького возраста, то есть даже не с подросткового а еще раньше, но, к сожалению, в нашей стране особое внимание, вернее, даже я бы сказала по-другому, внимание не уделяется этому вопросу, как вообще и нужно ли обучать ребенка финансовой грамотности. Соответственно, что получается, что мы вырастаем и входим во взрослую жизнь, но абсолютно не понимаем ничего вообще ни в инвестициях, ни в финансах, начинаем попадаться на разные фейки, мошенники и так далее, что мы делаем, теряем, конечно, свои деньги. Поэтому первое, что нужно, это действительно начать учиться, как это ни странно звучало, даже взрослому человеку. С какого возраста детей нужно приучать к финансовой грамотности? В каком возрасте ребенок может самостоятельно начать уже считать деньги? Ну, наверное, лет в пять а может быть даже в три Я знаю семьи э, людей, которые обучаются у меня, они уже в самом маленьком, вернее, как бы когда ребенку исполняется не знаю 5-4 года, они уже что делают? Они дают ребенку э, карманные деньги, деньги на карманные расходы. И в случае, когда ребенок приходит вместе с родителем в магазин, соответственно, они говорят, ну вот смотри, игрушка, которую ты хочешь купить, стоит там X рублей, а у тебя есть деньги, которые мы тебе дали. Ты готов их потратить на эту игрушку? И ребенок начинает думать, готов ли он реально тратить свои деньги на то, что он хочет купить. А возможно, ему это и не нужно. В этом плане родители такие большие молодцы. Потому что они что делают? Они начинают грамотно внедрять систему бюджетирования маленькому ребенку. И получается, что этот самый ребенок, который уже начинает все считать, он уже рассчитывает на эти деньги, которые он получает от родителей, и системно начинает это вводить. Поэтому чем раньше вы это сделаете, когда ребенок уже научился считать и складывать, сначала эти деньги можно давать по чуть-чуть копеечкам, чтобы он их накапливал, складывал в копилочку, а дальше уже переводить все на средства э, его траты, то есть если хочешь игрушку, да, я не против, но возьми-ка пойди деньги в своей копилочке и купи себе эту игрушку. И вы не представляете, как сильно меняется отношение детей к деньгам, они понимают, что эти накопления нужно действительно откладывать, э, хранить, копить, и, и у родителей получается, снимается головная боль. Как ребенку объяснить, например, что нет денег на ту или иную игрушку? Поэтому, чем раньше вы это сделаете, да, обращаюсь к тем телезрителям, у которых есть дети, тем будет лучше для вас самих и для ваших детей в будущем. Юлия, как изучение темы инвестиций изменило вашу жизнь? Знаете, на самом деле очень кардинально изучение темы инвестиций изменило мою жизнь. В далеком 2006 году я познакомилась случайно с Андреем, который сейчас возглавляет Сбербанк отделение СИП, как раз таки инвестиционный департамент. И это было примерно так. Ой, а я сейчас заработал 500 долларов. А как ты это сделал? Ой, а сегодня утром а, мне пришло тысячу долларов. Да ладно, что такое может быть? И когда а, я спросила Андрея, слушай, я хочу себе купить квартиру на Садовом кольце, но полмиллиона долларов, что-то это как-то слишком, он задал только один мне вопрос. А почему ты ее до сих пор еще не купила? То есть у человека не, вообще не стоял вопрос, а, что может денег каким-то образом не хватать. И вот тут вот я стала задумываться. На тот момент я работала финансовым директором в крупной корпорации и, честно говоря, денег мне не хватало, несмотря на то, что зарплата белая была около 25 тысяч долларов в месяц. Я понимала, что деньги как-то расходятся, хотя я реально не трачу много, а больше даже систематизирую и коплю. И в этот самый момент я начала интересоваться темой инвестиций и поняла, что в этом, наверное, и есть тот самый секрет, о котором который раскрыть мечтала я уже очень очень долго, когда еще приехала в Москву в 1998 году. Соответственно, я стала изучать эту тему сначала самостоятельно при помощи Андрея, потом я эту тему уже изучала финами. Это был первый старейший крупнейший брокер, и остается на текущий момент им. И далее моя жизнь стала меняться. В 2008 году как раз-таки я купила эту самую квартиру за полмиллиона долларов, и инвестиции мне в этом помогли. А дальше больше. Я понимала что деньги уже не являются какой-то такой а, целью что цель моя это больше те блага которые эти деньги мне могут дать соответственно в 2008 купила одну квартиру в 2011 следующую и таким образом при помощи инвестиций я понимала что все доступно и жизнь она заигралась всеми другими красками а, в общем-то на текущий момент конечно я всем рекомендую менять свою жизнь так и Инвестиции в фондовый рынок реально может нам в этом помочь. А если вы еще систематизируете все знания, инвестиции в недвижимость, также в криптовалюту, фондовый рынок, то вы будете, ваш капитал будет полностью диверсифицирован. Что такое диверсификация? Это инвестиции в разных активах. И в этом и есть вся суть. Таким образом, будет не страшен не только никакой кризис, но и во время кризиса вы сможете, наоборот, зарабатывать, и увеличивать свой капитал и свое состояние. Юлия, делитесь ли вы своими знаниями с другими людьми? Я стала проводить бесплатные консультации в разных социальных сетях и бесплатно доносить людям ту информацию, что не нужно отдавать деньги мошенникам, как составить свои личные планы. После этого я записала свой авторский курс, который также стала распространять абсолютно бесплатно. Любой человек может его пройти. И После этого, когда мне стали приходить восторженные отзывы учеников, люди писали следующее, как же я жила раньше без этой информации, спасибо, что вы мне открыли глаза, вы изменили мою жизнь, я прошла ваш курс, через год я абсолютно поменяла свою жизнь, и я стала вести учет, я стала контролировать свои денежные потоки, я теперь понимаю, что отдала деньги там, мошенникам, допустим. И вот тут вот возникла идея уже начать профессионально обучать, мы получили лицензию образовательную, несколько аккредитаций. И в настоящий момент у нас уже работает онлайн университет. Юлия, расскажите о вашей школе подробнее. У нас есть две организации образовательные. Это Международная академия инвестиций, личных инвестиций, где обучаются люди, такие как вы и я, если бы не была преподавателем. Соответственно, просто инвестировать. Люди приходят, те, кто неудачно уже обучился, допустим, у блогеров или которые хотят действительно изменить свою жизнь начав правильно формировать свой капитал, формировать и распределять сбережения. Второе, второе учебное заведение – это уже ассоциация финансовых инвестиционных советников фондового рынка, где я обучаю, как стать грамотным финансовым инвестиционным советником. Соответственно, задача у этих двух образовательных учреждений стоит абсолютно разная. В первом Международной Академии мы просто обучаем, как грамотно инвестировать. Если мы говорим про ассоциацию, то здесь уже более фундаментальное образование. Я как раз таки выдаю империи после а, окончания обучения, оно длится почти год. А, тут я обучаю людей, вкладываю весь свой опыт а, в это обучение. Даже кто-то говорит о том, уже обучаясь на этом курсе, что за два месяца обучения люди получили столько знаний, сколько они не получили за последние 10 лет. А, после этого это человек, который готов консультировать других людей, готов давать консультации, быть финансовым инвестиционным советником, чтобы лучше, ну как, чтобы человек улучшал свое финансовое состояние. То есть абсолютно две разные программы нацелены на получение разного результата. Юлия, сейчас у людей массовая паника. Кто-то стоит в километровой очереди в популярных магазинах, кто-то скупает гречку, кто-то сахар. Поделитесь профессиональными рекомендациями, как коуч, как снизить эту тревожность эта ситуация, она действительно сложная для многих и люди действительно очень сильно паникуют что они делают, они бегут снимают деньги зачем-то сегодня мне очень многие писали, я купила доллар по 120, что делать я в ответ написала, а вы спросите того, кто вам рекомендовал эти доллары покупать изначально и все, конечно, идет первое от сложности ситуации от нервного состояния людей ну а третье от незнания поэтому, что, конечно, должна сказать, первое, это нельзя паниковать. Если вам поможет в этом настойка валерьянки, ну пожалуйста. Но вы паникой создаете именно вот это вот, знаете, есть такой закон спроса и предложения в экономике. Когда высокий спрос на что-то, то и предложение растет. Отсюда и сахар вырастает в стене, потому что стоит очередь. Изначально вы сами должны успокоиться не паниковать, потому что паника она самый страшный враг кризисов. И, вернее, даже не страшный враг, а помощник кризисов. Любой кризис рождается на панике. Поэтому основное, что нужно сделать, это не паниковать. А вопрос в другом, а кто же вам поможет не паниковать? А здесь уже нужен либо действительно профессиональный психолог, если он вам нужен, либо человек-профессионал-экономист, который поставит вам э, все на место, да, и расставит все точки над «и». Как говорят, мне очень круто, что мы вас нашли, что мы вас слушаем, мы от всех отписались, э, потому что вы говорите грамотные вещи. И действительно, это правда. Самый острый вопрос от наших телезрителей, что же делать с денежными средствами паника она рождает то самое чувство которое в принципе не свойственно людям и люди начинают делать необдуманные поступки покупать валюту в безумном количестве по высокому курсу почему центробанк ввел даже комиссию на покупку валюты да чтобы люди ее не покупали потому что это временная мера и важно да чтобы отдавать себе отчет в своих действиях на самом деле располагать правильной, качественной информации. И, собственно говоря, что тогда получается? Если вы не знаете, что происходит, тогда вам нужно подписаться, да, или читать, или слушать профессионала своего дела, кто объяснит вам, да, что такое дефолт, что такое технический дефолт, и что будет с вашими вкладами, а с ними ничего не будет, кто вам объяснит, что делать в текущей ситуации. И действительно профессионалов мало, все переобулись, кто уехал, кто-то топит вообще не за то, и каждый, наверное, себя показал в этой ситуации сложно поэтому что рекомендую основное взвесить если вы хотели купить квартиру и она вам нужна у вас был такой план и уже есть ипотечная ставка оформленная от банка по низкой ставке идите и покупайте если вы планировали купить ноутбук и вы внесли допустим первый платеж вы не должны менять своих планов живите как вы жили но если вы будете поддаваться панике бежать в банк стоять в очередь покупать доллары по огромным ценам юани евро то в итоге вы ничего хорошего не получите Пройдет вот полгода вы будете смотреть на эту ситуацию и очень сильно пожалеете о своих необдуманных действиях поэтому первое это вы сохраняете спокойствие второе вы э, слушаете человека которому вы доверяете который является профессионалом в этой отрасли в этой области вернее как бы в области финансов и третье э, снова не паникуйте. вот такой вот секрет это была рубрика «Это интересно». С вами была я, Настя Гдунова и Юлия Кузнецова. Увидимся в следующих выпусках. Дорогие зрители, если вы пропустили наши выпуски, то можете посмотреть их на нашем YouTube-канале программы «До 17» и старше". Пишите свои комментарии и задавайте свои вопросы. Мы обязательно на них ответим в следующих выпусках. Настя, спасибо огромное за приглашение. Была очень рада. Бывать в вашей студии. И очень надеюсь, что та информация, которую сегодня вам предоставила, будет очень полезна вашим телезрителям. Ну и напоследок хочу сказать, что самое главное, друзья, это вы должны делать все свои действия, связанные с деньгами, на основе вашей личной персональной стратегии. Спасибо огромное. С вами была Юлия Кузнецова и до следующих встреч в эфире.